Путается банатьма. Так не плачтешь, не стоит моя одинокая деточка, Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Лучше синюю шейку свою затяните под ту же горжеточкой И ступайте туда, Где никто вас не спросит, кто вы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Кокаином распят